не слазьте с них пока они вот это вот не сделают иначе вот так вот может быть что до вот этого вот момента еще можно все вернуть вспять а после а после будет грустная музыка приветствую вас на моем канале медицина на пальцах где мы обсуждаем сложное попроще Сегодня будем обсуждать страшное, как по мне, заболевание, которое убивало весьма обреченно, если осложнялось, менингит. Менингит вообще очень интересное заболевание. Если его начать лечить на ранних стадиях, вовремя, оно проходит без следа. Но если на него забить и немножко запустить, оно убьет. Для того, чтобы мингить, собственно говоря, заподозрить, нужно знать, что искать. И вас должна насторожить в первую очередь то, что ребенок стал одинамичным, а сонливым и при этом раздражительным. То есть вы его будете, а он злится, психованный. Вы ему светите в глаза, а он боится света. Всячески отворачивается от него. Вы практически никак не можете выйти с ним на нормальный толковый контакт, поговорить. Может быть температура, но может и не быть. Может быть сыпь, но может и не быть. А сыпь может быть э, розоватой, как правило, на ягодицах, и может также быть, э, как будем сказать, такого коричневатого цвета, расплывчатыми краями, как звездочка. Не пятилучевая, это а, ну, просто как паучок. И э, при этом нажимая на нее, мы отпускаем палец, она не бледнеет. Это очень нехороший такой признак. Кстати, я вот читал этот текст и забыл очень важную штуку. Э, три симптома, которые тоже очень важны. Головная боль дающего или распирающего характера. Галлюцинации. Детишки могут чего-то там пугаться, непонятно чего. И судороги. Причем э, судороги не такие, как мы обычно там подразумеваем, типа мышцу свело, а это будет либо вот такое вот выкручивание, либо будет телепать. Вот когда телепает, это, это точно они, они это судороги. Да. Что самое важное, да, тошноты не будет. Будет сразу рвота, а после рвоты облегчение не наступает. Вот самая интересная фишка в этом менгите. Эм, ну и эм, нам надо, в принципе, проверить, есть ли у нас или э, нет менгит. Первое, что мы обращаем внимание, ребенок спит в позе. Неважно в какой позе мы же здесь не выпендриваемся знаниями, правильно? В общем, голова будет запрокинута назад, а ноги поджаты под живот. При попытке эту голову обратно раздвинуть или подвинуть ее к нашему подворотку, вы почувствуете сложности и решительный отпор от вашего ребенка или взрослого. Вот. А вот при попытке ноги эти положить, ну когда выложите пациент же вашего близкого на спину и ноги распрямляйте то они распрямятся но когда вы одну из них разогнутой сгибаете в бедре на 90 градусов вот это обязательно подтянется собственно говоря этого достаточно чтобы заподозрить что у нас мингит, у нас ахтунг у нас большие проблемы что делать в первую очередь вызываем скорую если скорая не обещает кровно приехать в течение пяти минут и довести вас в течение 15, я знаю, многие меня судят из наших коллег, но реально будет лучше, если вы как-то так на руках подхватите, а легонечко и на хорошие таксишки побыстрее доставите пациента ну, в стационар. Вот, там потом уже пусть разбирать. Лучше инфекционных, кстати, сразу. Не бойтесь инфекционных, поверьте, там реально самые крутые инфекционисты. Где им еще быть -то? Если же приезжает скорая, а скорые бывают разные, и чтобы увеличить вероятность вашего выживания или выживания ваших родных, заставьте их уколоть гормоны, они знают какие, стероидные гормоны, и антибиотик здесь же сейчас же не куда-то там в ягодицу в плечу в вену дело в том что вот в основном если забирала это хворь у нас пациентов это смерть гадская в основном э, вот потому что вовремя вот этого вот не делалось вот бывает с мигитом какая беда что вот, вот до вот этого вот периода можно все вернуть вспять а после него Наблюдаешь обреченно, как смерть забирает свой жад. Поэтому не слазьте с них, пока они этого не сделают. Во всем остальном, оставайтесь здоровыми, берегите себя и своих родных. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы узнать о следующем видео. Продвигайте мой видосик, репостите его, потому что это, возможно, спасет кому-то жизнь. Всего доброго.